И всем привет, сегодня мы снова играем в казино Итак, добро пожаловать Мне кидает 20 тысяч рублей И первая ставка у нас идет плюс 36 тысяч рублей Плюс 36 тысяч 50 тысяч Минус 45 тысяч Минус 45 тысяч Итак, мне кидает 35 тысяч Минус 35 тысяч 27 тысяч рублей Плюс 111 тысяч Минус Смотрите, блин, какие крысы, ребята, просто... еще соточку кидаем. Плюс, отлично, 40 тысяч. Плюс 40. И еще плюс 50. 200 тысяч в крысу кидает, смотрите-ка. И 50 тысяч минус. 20 тысяч ничья. 100 тысяч ничья. Страшно. Плюс, плюс 95. 300 тысяч. е -бой! Плюс 300 тысяч, не в крысу, не в крысу. 50 Плюс 50, блин, сейчас бы 200 выиграла. С чем я отказалась? 20 тысяч. Плюс 50. Минус 85. Ничья. 75 тысяч, ребята. Плюс 10 тысяч. Ничья. 50 тысяч. Плюс 10 тысяч. Ничья. 50 тысяч. Минус. Все повторяется. Только наоборот. 45 тысяч. Плюс 20 тысяч. Ничья. 50 тысяч. Ничья. 50 тысяч. Плюс. 540 тысяч рублей. Минус. 500 тысяч мне в крысу кидает этот чел. Постоянно. Нормально. Плюс 500 тысяч, ребят. Мы должны выиграть. Блин. 555. Плюс. Еще кидаю 500. И, -и, И плюс. Плюс лям уже. Плюс лям. 500. Еще плюс. Плюс есть. 7-400 у нас уже. Так, 6-900 у нас уже. 500 тысяч. Минус. Без крыс. То есть ну, сразу. Еще ничья. Так. Ну сейчас я точно должна выиграть, пожалуйста. Нет. Не Четверка. Ну уже. Плюс. Плюс 500. Ура, ура. Плюс еще 500. 500 тысяч. Плюс. 500 тысяч. Плюс. 20 тысяч. Минус. Ребят, у нас 7 миллионов. Мы вернули. Мне уже страшно играть. Плюс. Ой-ой-ой-ой. Плюс лям. Плюс лям уже вообще. 50 тысяч. Ничья. 500. Минус. Так, пошли минус у нас, значит, получается, да? А, так. 50 тысяч минус 500 тысяч ничья Господи, мне все кидают, я не понимаю Плюс 500, ура Минус 500 500 тысяч Минус Ой-ой-ой Плюс 5000, конечно, конечно, конечно Плюс 500 Плюс 100 Ничья Выиграла 370 Плюс 20 тысяч. Плюс 100 тысяч. Плюс 500 тысяч. 500 тысяч! Ничья! 500 минус. Много минусов. 500 тысяч. 500 тысяч. 500 минус. 500 тысяч. Не в крысу. Два вина было. Плюс 500 тысяч. Минус 10 тысяч. Конечно же плюс, конечно 500 тысяч, все, ребята, я не знаю. Плюс! Фу, слава богу, я уж в шоке. Просто сижу и не знаю, что делать. Минус. Господи, согласна, блин, качели просто. Ну, кто же в итоге выиграет? Кто же в итоге выиграет? По 500 тысяч играем. Конечно, конечно. Вот смотрите, опять. Просто 40 тысяч я выигрываю, 500 проигрываю. Я уже два ляма так свела мне не кидает, 60 тысяч я проиграла Так, ну 500 Активное предложение 500 тысяч Выиграла, ес yes. Так, 70 мне кидают Плюс 70, 500 Плюс 500 Минус 70 500, А, 700 Плюс 700. 700 Я 500. в шоке Бывает, чел пишет Еще плюс а? Еще плюс что? Как мне нравится. Просто 250 тысяч плюс. Итак, ребята, на этом было все. В итоге сегодня мы подняли 8 миллионов 400 тысяч рублей. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Настя. Всем удачи, всем пока, друзья.